Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я Вичезар. Мы сегодня ответим на ваши вопросы, которые к нам поступили в комментариях, на наши сюжеты о реке Времени, о той хронологии, которую мы вам предоставили. И я буду рад ответить на все вопросы, которые вы нам задали. Сперва вопросы по пройденному материалу. Вопрос первый. Есть от Тартарии не европейские источники, упоминания или карты? Друзья мои, вот я бы вам рекомендовал всегда, когда вы задаете вопрос, ну, укажите хотя бы имя ваше, не ник, а имя, это раз. Не европейские карты вы можете посмотреть у Носовского и Фоменко, если таковые есть. Я сейчас затрудняюсь ответить, но Герхард Меркатор, который предоставил карты о до Арии. Это факт. А то, что русские карты, но ну, я думаю, что если у нас уничтожали все библиотеки, все источники, первоисточники, которые у нас были, включая библиотеку Ивана Грозного, включая библиотеку и хроники, которые хранились у Михаила Ломоносова, положенные в основу его книги «История Руси до первых князей». В данном случае я могу сослаться только на Семена Ремезова, который восстанавливал карты э, за Уралья и вы их можете посмотреть. И буду благодарен, если вы найдете карты русские, издания российского тех веков, которые были предоставлены а, в наших видео. Пожалуйста, будем рады. Вопрос от Димы Табакова. Во времена трех солнц, когда две галактики соприкоснулись, Имеется в виду так называемая микрогалактика в созвездии Стрельца и Млечный Путь? Вы знаете, по поводу данных вопросов, достаточно сложная космогония. Вы можете по ссылке посмотреть лекцию Александра Хиневича, где он подробно говорит об этом времени, когда рукав нашей галактики вошел в чертоги подвластные, Технократической цивилизации Точное определение тех галактик И созветий, которые в данном случае Вы хотели бы узнать Не представляется возможным Потому что даже в древности Они назывались по-иному И в физической литературе Нет определения тем звездным системам Или галактикам, которые мы знаем Потому что все галактики Естественно назывались учеными В честь кого-то Но еще одно хочу заметить Такое пожелание был бы рад, если бы вы задавали вопросы по конкретным вопросам жизни, устройству и цели жизни. Ну, вот это интересно, конечно, узнать, какие где галактики были в какое время. Но тем не менее, вот наша задача все-таки то наследие, которое было нами получено от предков, использовалось в нашей современной жизни. Вот это главное. Владимир Фролов спрашивает: откуда они вообще взялись эти Веды? Укажите первый источник. А, Веды Перуна были естественно, хранятся у жрецов. Они были изданы в 1997 году, первый раз. Первое издание было 260 лет назад и переведенное жрецами внутреннего круга, насколько нам известно. Единственный вопрос, который оппонента задают в данной связи, где они и где их посмотреть, но кто бы вам показал, а золотые пластины, на которых они были написаны. Они хранятся у хранителей. Единственное, что в книгах Носовского и Фоменко в одном из флорентийских музеев я лично видел вот фотографию данной пластины с изображением рун и шлок, которые э, описывают Сантьеведа Перуна. Если вам интересно, ну, исследуйте, смотрите, ищите. Может быть, нам их покажут на самом деле. Но лично я их не держал в руках. Только те книги, которые были изданы и которые ныне запрещены к изданию о решении суда, вот в них есть перевод Санте Веда, Перуна. А они были написаны Коруной Харийской. Если вы можете их перевести, то может быть вам более откроется широкий пласт знаний, который там изложен. Но тот перевод, который делали жрецы, на мой счет он достаточно точен и отображает, точное состояние а, тех или иных событий, которые в нем изложены. Следующий вопрос. Так почему силы темные в ночь сворога безраздельно властвовали на нашей мигрант земле? А, Во-первых, не безраздельно. Они пытались внедриться в, на землю и не только внедрились, но мы по иерархии расскажем в следующих сюжетах, каким образом кто внедрялся. И какие цели они перед собой ставили, я еще раз хочу напомнить, что есть два источника известных сегодня. Это «Тайная книга Иоанна», в которой про темную иерархию, про технократическую рассказано, которая хранится в Ватикане. И есть э, «Предание ордена тамплиеров, опубликованное в журнале «Дельфис» в 1996 году, где подробно рассказаны все события, которые происходят. Плюс к этому есть еще хроники, которые были... Э, опубликованные а, и открытые. Вот мне Борис Константинович Ратников прислал а, из архивов Ананербе. Там также есть а, сведения о том, какие иерархии здесь присутствовали, какие цели задачи они перед собой ставили. Следующий вопрос. Кто такие язычники и как они относятся к славянству? Славяне воспринимали язычников как человека, пришедшего и не знающего родной славянский язык. Он и назывался «языцы», Человек, говорящий на ином языке. Поэтому славяне называли язычников, вернее, иноземцев, пришедших, не знающих русский язык или тот язык, на котором говорили на данной местности, язычниками. То есть в энциклопедии написано. Язычник — человек, разговаривающий на чужном языке. И не иначе. А сегодня просто этот э, термин используется обозначая какую-то группу людей, он неправильный. Что такое чертог? Чертог – это звездная система, включающая в себя множество, возможно, множество галактик, звездных систем, солнечных систем, и которые управляются определенным богом. Их 16 чертогов в нашей системе ведической традиции, которые управляются по Калиды Дару, то есть по системе прохождения этих чертогов, Солнца, Луны и так далее, и так далее. Если наследие уходит на миллионы лет назад, то почему известен сегодня славянский календарь? Только на семь восемь лет от сотворения мира в звездном храме. И что это сотворение мира в звездном храме? Это только последнее летоисчисление, которое принято было у славян. От сотворения мира в звездном храме это год подписания мирного договора между Асуром, князем Славянским и Ариманом, князем Китайским. Они подписали мир 21 сентября семь восемь лет назад, в день осеннего равноденствия. И заключили мир. Вот это и есть сотворение мира между двумя родами. И а, поставили китайскую стену, разделяющую два народа. Не только от сотворения мира в Звездном храме староверы Инглинги ведут свое летосчисление. Существует еще масса тех дат, от которых ведется летосчисление. От последнего похолодания, от... Времени трех солнц, от времени трех лун и так далее, и так далее. Смотрите по ссылке в ведический календарь, вам все станет понятно. Есть даже программа, которую вы можете установить в свой телефон, которая отчитывает как раз славянское время исчисления. Вопрос от нашего зрителя под ником Double Vision. После прочтения всех книг Шимшука информация из этого видео не воспринимается. Конечно, кое-что все равно перекликается, но то, что описывает Шемшук в книге «Хроники Великой Руси» уже вошло в подкорку. Плюс в других книгах дается полное представление о настоящей русской культуре, культуре богов, расписывается пантеон русских богов и дается мощная практика читать славы русским богам. Читать славы русским богам – это хорошо и правильно. Я знаком с творчеством Шемшука. Шемшук передает знания, носителем которого он не является. Это с моей точки зрения. И говорит о том, чего, собственно говоря, сам не использует. По информации от моих коллег и соратников, данная информация, которую он излагает в своих книгах, им получена от Юрия Игнатьевича Трощея, который описал множество событий о казачестве, о образе жизни, и которому сейчас уже 118 год или лето, и который прошел 20-летнее обучение в Тибете, и он является носителем тех знаний, о которых Шемшук рассказывает. Поэтому читайте Юрия Игнатьевича Трощея, а не вторичную информацию, которую преподносит Шемшук. В данном случае он очень слабо освещает те аспекты жизнедеятельности, в данном случае числовое значение и так далее, и так далее, которые подробно рассказывает и очень сложная система как раз соединения цифр и математики древние с нашей жизнью. Это есть, это есть, пожалуйста, и слава богам, что Шимшук это преподносит в мир. Максим Савчук и Виктор Николенко говорят о сдвиге в тысячу лет истории мира, а конкретно Радомира, воина, света и мага, в большинстве узнаваемым людьми как спаситель и Иисус. Помазанный, то есть Христос, иудеи подвергли пыткам и казни через распятие на стойке казни 24-26 апреля 1086 года по Григорианскому календарю. Причем этот факт отражен в Библии через описание астрономического явления солнечного затмения с одновременным землетрясением. А это дает возможность с математической точностью выставить точную дату и место казни. И это место Константинополь, в котором была ставка первосвященника иудеев, называем Иерусалим. Почему этот факт вы обходите стороной? Тысяча лет гуляет. Прошу дать пояснение, с уважением, А Вы знаете, что вообще привязываться к хронологии – дело довольно-таки сложное. Мы давали вам ту хронологию, которая изложена в доступных источниках, в том числе и Носовским, и Фоменко. Да, события могут проходить одновременно в разных местах, одинаковые, и можно с этим согласиться. Но наша задача в данном случае – вот ту логику событий показать, которая происходила в течение времени, по реке Времени. А привязываться к датам, ну, возможно, может быть, это было и так. Я не могу вам точно сказать, когда и где был распят Иисус Христос. Вот по мнению видящих, вообще он жил 4000 лет назад. Сошлюсь на ведическое предание, что вообще жрецы и волхвы говорили, что времени... Время течет в разных мирах по-разному. И в разное время, удаленное или в прошлом, или в будущем, также оно по-разному течет. Поэтому трудно сказать сейчас, где, когда был распят Иисус. Но однозначно, если вы почитаете про путь Христа у э, Юрия Трощея, оплачитесь. Вот как раз та могила, которая в Тибете Христа есть, Видимо, это достоверно, так как есть носитель знаний, присутствующий, видящий своими очами данную могилу. Поэтому вот где-то так вот я могу ответить на этот вопрос. Наши зрители Дима Табаков, Дабл Vision и Тим Тим задают вопросы относительно будущего. Технократы выиграют по всем фронтам. Сейчас идет активная программа снижения продолжительности жизни людей до 33 лет. Миру крышка? Правильно ли понимать, что бессовестных людей не останется в 2158 году? Это все в наших руках. И как говорят видящие люди, то много вариантность событий возможных, которые будут в будущем. И останутся бессовестные люди или не останутся. Посмотрим, кто доживет. До тех лет а сейчас то главное заниматься собой душой духом прилагать все усилия для того чтобы вы созидали вот вопросы эти они хороши но вы задайте себе вопрос а что вы сделали для того чтобы мир был лучше чего боятся то волхвы говорят бесстрашие надо тренировать это все говорят в том числе и раввины в том числе и жрецы в том числе и священники чего вы боитесь то Занимите собой сначала, а потом уже задавайте вопросы, что будет. Будет то, что положено быть в меру ваших дел и мыслей и поступков. Тимуровец Добрыня спрашивает, Путин за светлых или его уже убила партия Единая Россия? По ссылке вы можете посмотреть пророчество одной из видящих женщин в Краснодаре. То, что она по этому поводу говорит. Я могу сослаться только еще на... Бориса Константин Ратникова, который говорит, что ну, практически невозможно поменять человека, будучи человеком, посвященным в охрану президента. он говорит, что это невозможно. Александр Русанов спрашивает, эмблема Волкон – это калаврат внутри глаза? Почему калаврат внутри глаза? Эмблема Волкон – это неограниченное развитие энергии созидания и творения. Тимуровец Добрыня снова спрашивает, расскажите, как славяне праздновали свадьбу? Меня принуждают к венчанию, но я категорически против. Я понимаю, что это черная магия. Расскажите про славянский ритуал венчания. Славянский ритуал венчания или не венчания, а соединение двух душ начинается с того, что сваха находит вам суженую. И когда вы с родителями приезжаете к девушке свататься, то вас угощают, потом невеста выходит... Смотрит на вас. Понравился вы и ей понравились ли вы? Это уже дело такое, когда ее вывели или вас вывели и спрашивают. Приглянулся ли тебе добрый молодец? И у вас спросили, приглянулась ли тебе красная девица? Если вы оба приглянулись, тогда через год играют свадебку. Обряд свадебный вы можете увидеть на праздниках. Поэтому Приезжайте. Посмотрите, и поучаствуйте. А если не приглянулись, значит разошлись. Значит сваха вам будет искать другую суженую, которая вам приглянется. Максим Филин пишет. Интересно было бы увидеть рисунки конов с их описанием. Рисунки конов мы готовим к печати. Сейчас мы выпускаем просто описание конов. Будет выпущено методическое пособие, чтобы вы могли их использовать в повседневной жизни. И когда мы выпустим все коны, поконы, законы, устройство быта, дома и так далее, питание, то мы издадим полную книгу всех наших методических пособий, в котором будут изображены все коны, то есть визуализированы. Ждите, это будет в течение года, надеюсь. Вопрос о сказках. Что означает фраза за 3 девять земель», а также есть ли какое-то значение, сакральное значение у сказки «Колобок» и прочих? Безусловно, есть значение. Но прочтите сказку о Колобке. Это он проходит через 16 чертогов, где от него потихонечку откусывает. Это Луна, движение Луны по чертогам. И в итоге 16 чертог Лисы, она его съедает. И это естественное движение систем планетарных. По чертогам, по 16 чертогам. Есть смысл, конечно. И за 3-9 земель это за несколько световых лет, куда летала Анастасия, тоже есть сказка про Настеньку и Ясному Соколу. Читайте, там подробно написано, куда она попадала, каким богиням, богам и как она вызволила своего суженого из плена очарования, в которое его вела. Девушка, которая увела его в свои чертоги. Андрей Зырянов спрашивает. У меня вопрос. На канале Евгения вы представились, начиная с фамилии. Есть ли для вас разница, имя впереди или впереди все-таки фамилия? Да, конечно. Фамилия обозначает род. Имя обозначает путь. Имя, которое вы получили при наречении, обозначает судьбу. А родительское имя данное, оно просто родительское имя. Да, имя, фамилия, отчество отца имеет большое значение на мой взгляд имя должно быть после фамилии вы называете свой род потом имя потом отца родившего вас в этой жизни вопросы о земле глеб лежание спрашивает владимир николаевич а если люди фрукторианцы без полей огородов какова будет необходимая площадь земли для леса и сада это надо посчитать сколько вы употребляете фруктов в течение года и так как в нашей полосе все-таки лето не, не круглый год, поэтому вам нужно посадить столько необходимого и достаточного, чтобы вы могли прокормить себя и свою семью. И это просто считается. Вы посчитаете производительность яблонь, груш, вишни, смородины. Сколько вы можете собрать на определенной территории? Ну, например, на 10 сотках у вас стоит там 4 яблони, которые вам дают 500 килограмм яблок. Вы их употребляете в течение сезона. Вы их потом в виде компотов засушили. Это все считается. Посчитайте это просто очень. Посчитайте математику и сколько вам нужно. И вы тогда поймете, сколько вам земли потребуется для того, чтобы вы были фрукторианцем и жили так вот счастливо. Я думаю, что не очень много. Думаю, 20-30 соток вам будет достаточно на семью из четырех человек, на мой взгляд. Надежда Гурова, где можно купить гектар земли, сколько это будет стоить? Благодарю. А вы посмотрите, предложений достаточно много, но есть еще эко-поселения приверживаться в Анастасии. И там, в принципе, отдают гектар даром. Но для того, чтобы вы вошли в ту территорию и делали какое-то доброе дело, их достаточно много, вы можете найти это в интернете и посмотреть, сколько стоит. Я не знаю, в разных местах по-разному. Чем дальше от Москвы, тем дешевле. Галина Долгова, хотелось бы послушать про геомагнитные места на территории нашей страны, где не должен проживать человек, и наоборот. А Это целая наука и неология. Человек не должен проживать на болотах, на разломах, в геопатогенных зонах. И вот мы занимаемся оценкой места, под дом, под квартиру, ну, квартира не очень хорошо, лучше дом. И если у вас есть желание где-то найти место, вы просто покажите, пришлите нам фотографию или локацию того места, где бы вы хотели жить. А мы ее оценим с точки зрения геопатогенности и солюберогенности по нашим стандартам. Куда написать ваше обращение? По ссылке вы найдете адрес пишите, мы вам ответим. Евгений Варганчик интересуется, а печку чем топите, дрова, уголь или пилеты? Мы пробовали пилетами в прошлом году, чуть дешевле газа выходило, в этом году газ выходит дешевле. Мы топим дровами, вот в нашем доме мы топим дровами. На наш взгляд это самый дешевый вид топлива на сегодняшний день. Азамат Термечиков и Артур Пилавиди задают вопрос по поводу веганства, как правильно питаться и как вообще быть с этим направлением. Веганство несколько раз пробовал но не получается. А может это вообще нереально. Я веганствую уже более 22 лет. Это реально. Вы применяете свою волю. Начинаете правильно питаться. Отходите. Постепенность. Главное постепенность отхода от мясоедения. Нужно примерно 3 года. Для того, чтобы перейти на сначала вегетарианство. Потом на веганство. Если вы отказались сначала от мяса. Полгодика подождали, потом от рыбы, потом полгодика подождали от сыров, от молочки, от яиц. И вот так постепенно, чтобы ваш организм не страдал тяжело. Если у вас не хватает, конечно, силы воли, но это, это уже ваше... Работа духовная над собой. Далее Азамат продолжает свой вопрос. Всегда страдал хмуростью и пессимизмом с рождения. Может это влияние моего сложного внутриутробного развития из-за проблем в отношениях между родителями? Возможно, но это нужно посмотреть на себя. Вы же знаете сами ответы на свои вопросы. Если у вас что-то не клеится в жизни, или вы чувствуете некомфортность в душе, ну разберитесь, посмотрите, приезжайте к нам на семинар. Мы проводим как раз беседы, Обзор вот таких состояний, учим самодиагностики, и вы все поймете тогда, ну в первом приближении, конечно. На протяжении жизни у нас разные состояния бывают, поэтому это духовный путь. Занимайтесь духом, живите по совести. Вот все у вас сложится правильно. И третий вопрос от Азамата. Понятие на душу легло. А как до конца убедиться, что тема, которая легла на душу, это правильная тема? Ну хотя бы, например. Мне очень ложится на душу мечта создать агрооздоровительный бизнес с созданием системы от корма животных и получения мяса высочайшего качества. Но в тот же момент я понимаю, что это причиняет боль живым существам и в этом противоречие. Вот легло на душу, и если вам ложится на душу создание такого комплекса, и у вас душа болит, значит неправильно. Когда вам легло на душу, вы спокойны и абсолютно уверены в правильности выбранного вами решения. А если у вас душа не будет болеть, и у вас не будет сомнений, значит это правильно. Но это ваш путь. Вы можете выбирать этот путь по вашей воле. А уже последствия и ответственность вы несете сами. Лично за то, что делаете. Лично мне это не лежит на душе, поэтому я этим не занимаюсь. Поэтому мы веганствуем, не употребляем животные пищи. И поэтому чувствуем себя хорошо, чего и вам желаем. Ульза Найманова, а откуда появились казахи и уйгуры? Ну откуда появились вообще, как таковых казахов, не было до середины прошлого века. Это были киргизы. И вот мой приятель, который жил в Казахстане, говорил, да никто не знал никогда никаких казахов. Это была горькая линия, проведенная для защиты как раз киргизов от набегов с Китая. А уйгурский автономный округ это отдельная народность, видимо, со своим устоем, которая ныне, собственно говоря, находится в волнениях. А кто такие уйгуры, если мы обратимся в исторические наследия, в хроники, или послушаем Анатолия Клесова? видимо, надо к нему обратиться, чтобы он ответил конкретно, к какой гаплогруппе, к какому народу относятся уйгуры. А казахов, как таковых, нет. Это киргизы. Ну, это вот мое мнение такое. Благодарю вас за вопросы. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар и Вести Балкон. До свидания. До новых встреч.